В соловином крае Курск не уснет всю ночь другам. Завтра утром выезжай освобождается братан, друг не спит на урагане, С пацанами кофе чай. Сердце радостно качает. Завтра дома мой, братан. На Урале в урах. Да. Это нету, когда уже да? Амон, есть чуть-чуть. Амон не крывает. Омона да? нет. Ну как? -то. Обошли меня так по холбу. Как ощущение? Да устал, честно говоря, немного. Да. Тут а пока ты похоже. был там, бабилета, вижу, вот, какое стоит. Оно как раз до понедельника мне сказали. Так, да, да ты ровно просидел кто? Я и в августе просидел, весь август попал так, что тепло, теплые дни. И здесь так вышло, что попал на бабилета, да. О, честно говоря, думал уже вещи мне забирать или здесь где-нибудь в пока на какой-то на прокат взять какой-то шкафчик. Как ну, он сидел хорошо уже смены дежурные провожают, как члены это, как будто я с ними уже кто это Близкие люди стали. Но, но лучше, конечно, не попадать. На суток все-таки медленно тяжко идут Занятий никаких нет, телевизора нет, компьютера нет, ну и ничего нету, поэтому лучше не попадать. Вот люди сидят вон Сбил человека, скрылся место ДТП, 8 суток дают. А тут 15 каждый раз за картинки уже даже здесь немного улыбаются, говорят. Ну, понятно, опять. Вот. Из всех развлечений один раз на суд вызвали, и то после того, как уже подняли скандал в СМИ. А до этого и на суд везти не хотели. Вот, собственно, что. Все, а, приезжали тут товарищи в погонах не обделили в этот раз вниманием меня уголовное дело говорит, возбудили мы на вас в ближайшие дни объявят честно говоря вчера ждал постановления что повезут или сегодня ну видимо в понедельник спецназ пойдет домой лично вручать поэтому все понятно ухудел <свист> вроде да ну есть да борьба-то продолжается как то конечно Пока мы есть, борьба продолжается и будет продолжаться. Ну, урали в урагане, сердце брата запоет. Забратишь, он сегодня волейволенной вздохнет. Я желаю, брат, удачи и хороших чуланов нам. Обними, прошу на воле наших жен, детей и мам.